Всем привет друзья! В этом видео я хочу подвести итог первых моих результатов на проекте King Profit. King Profit это новый рекламно-маточный проект, подробнее о нем я рассказывать не буду, у меня уже есть несколько видео на канале, а также можете пройти по ссылочке под видео, там будет ссылка на Telegram Bot, который проведет полную экскурсию по возможностям проекта. В этом видео я просто покажу свои первые результаты. Итак, 16 человек у меня лично приглашенных, это немного, но мы зайдем в раздел партнерская программа и мы увидим, что до пятого уровня у меня партнеров около 500. Что это мне дало? Ну, во-первых, я перешел в самую дорогую матрицу, здесь она называется Король. И я иду практически во главе всей структуры, может 3-4 человека выше меня. Переходим в раздел Королева, матрица Королева. И мы видим, что здесь у меня уже помимо моего основного аккаунта уже есть клон. И также строится структура дальше. Опять же, ознакомиться с системой клонов и переливов, которые есть на проекте, можно по ссылочке под видео с помощью моего бота. Если мы перейдем в самый дешевый, в самую дешевую матрицу пешка, мы видим, что у меня здесь клонов просто нереально много. И каждый клон либо принес мне уже деньги, либо принесет в будущем. Какие финансовые результаты? У меня уже было несколько выплат, штук 5, наверное, я покажу вам самые ощутимые. Это вот чек на 452 доллара и чек на 190. Ну, это только начало и самые большие денежные вознаграждения, я надеюсь и думаю, что так будет точно, еще впереди. Я активно начал пользоваться, наверное, самым главным продуктом рекламно-матричного проекта King Profit, это конструктор ботов. Я создал своего бота-автоворонку, с помощью которого и продвигаю данный проект. Этот бот собирается очень быстро и в визуальном конструкторе. То есть нам не нужно обладать знаниями программирования, чтобы создать своего бота-автоворонку. Давайте пройдем в сам конструктор и вы просто быстренько посмотрите, как это делается. Вот визуальный конструктор. Мы создаем пошагово своего бота и как хотим. Также этот бот собирает нам базу подписчиков. То есть каждый человек, который заходит в нашего бота, попадает в нашу подписную базу. И мы можем отсылать ему, когда захотим, рекламные, либо какие-то другие сообщения. И это не будет считаться спамом, так как запустив нашего бота, он дает согласие на получение наших сообщений. Стоимость такой услуги, внимание, 5 долларов за полгода. За 5 долларов мы создаем в визуальном конструкторе бота, собираем там подписную базу и отсылаем им сообщение. Пять баксов, ребята. Ну, если узнаете что-то похожее где-то в каком-то проекте, напишите, пожалуйста, в комментариях и обсудим этот вопрос. Помимо этого, мы можем сделать любой бот на любой проект, какой захотим. Я пока этого не делал, потому что в перспективе я пока не вижу ни один проект, который будет хоть как-то напоминать мне возможность такого заработка и таких продуктов, как King Profit. Но как только что-то годное появится на горизонте, я обязательно буду собирать бот, Именно на этом проекте. Кстати, эти боты можно не самому создавать, можно их копировать. И все мои партнеры получают возможность скопировать моего бота по подробным видеоинструкциям. Также в King Profit есть возможность размещения баннерной тизерной рекламы. А также присутствует рекламная лента, где мы можем размещать свои бизнес-объявления. В будущем планируется еще много нововведений, и они помогут продвигать наши проекты. Пожалуй, вот и все, что я хотел сказать в этом коротком видео. Буду дальше продвигать данный проект и следить за его развитием. На связи был Виктор. До новых встреч.